Здравия вам, господа бояре! Посмотрел я тут на медне один фильм. Фильм называется «Аферист» из Тиндера. Фильм документальный, но я смотрел его как комедию. Да, бесконечно было прикольно наблюдать за тем, как бесятся несчастные обманутые женщинки, которых обманул очень умный аферист. В чем, собственно, его аферизм заключался? Я так, честно говоря, и не понял, потому что со стороны другого пола такой же аферизм происходит постоянно с мужчинами, и это аферизмом не считается, да, это вроде норм. Он из себя строил дорого-богато одетого мужчину, который катается на Роллс-Ройсах, ведет там очень роскошную жизнь, летает на частных самолетах. Сегодня он в Осло, завтра он в Мюнхене, послезавтра он в Израиле, потом где-нибудь в Египте. И вот э, женщины, которые с ним в Тиндере знакомились, у них округлялись глаза. «Вау, неужели?» «Да, такой, такой классный кекс обратил на меня внимание!» И вот есть же такое стойкое убеждение о том, что богатые люди, они вот как бы в личных отношениях как-то вот они немножко не очень. да, Поэтому среди всяких Мил Левчук и прочих тренеров по личностному росту для женщин существует такое стойкое убеждение о том, что надо выбирать не уже реализовавшихся, потому что они знают себе цену, а тех, кто только вот на пути к успеху и чьи успехи уже видно. Да? И тогда, значит, вот этого вот еще не окрепшего духом самца можно, в принципе, загнать под каблук. А тут получалось, что женщины с ним встречались, и он показывал им... Их идеал настоящего мужчины, то есть, ну, дорого-богато, понятно, да, там сразу перспектив миллион, сразу хочу от него ребенка, да, и все такое, но при этом, что он делал, он при этом их слушал. Он при этом с ними ласково, вежливо общался, ну там до поры, до времени пока кинуть не надо было. То есть они были полностью уверены, что у него проснулись к ней голодранки, к нищебродки из захолустья какого-то там Лондона, да, там, ужасного города периферийного, а проснулись какие-то чувства у этого миллионера и миллиардера. Все, у баб ехала крыша. Сейчас этот фильм постоянно обсуждают на всяких сайтах, типа Wuimen.ru и прочих, что мол, ай ха ха нехороший какой человек, обидел женщина. Кстати, по м -м, фильму его так и не наказали за это. Его наказали там за что-то другое там за пересечение границы по поддельному паспорту или что-то в этом духе. Но, э, собственно, за то, что он опрокинул этих дамочек на Сотни тысяч долларов. Его никто наказать не смог. Очень грамотный попался парень. И что-то там отсидел, он в тюрьме, там несколько месяцев вышел на свободу. И, в общем, сейчас занимается какими-то то ли финансовыми пирамидами, то ли какими-то очередными там МММами, инвестициями, чем-то в этом духе. Но я абсолютно уверен, что если у занимается, то занимается как бы ну, с целью собрать бабла и их всех кинуть. ну Мошенника не излечишь. Никогда. Но э, меня всегда удивляла реакция женщин на вот таких вот мошенниках, что а-та-та, посмотрите, какой ужасный Альфонс. Он влюбил в себя девушку, да, там, 30-летнюю с двумя прицепами, и... Бросил ее, при этом занял у нее 250 тысяч долларов и не вернул. А он вообще красавчик был. Он у одной берет деньги, вторую на эти деньги везет на частном самолете куда-нибудь. там Туда-обратно. А потом наступает момент, когда надо попросить денег у второй, он уже мутит с третьей и так далее. У него прям на поток это все было поставлено. И одежка у него, ну не то, что у меня тут Ральф Лорен, а у него там гучар, мани, там, ну, всякая хрень, вот это вот, ну, Версачи, причем настоящие, да, не неподдельные, как у нас все из Китая идет, или из Турции, где мужики все это шьют на вторых этажах над магазинами, сам лично видел. Ну, так вот, меня поражает то, что женщинки относятся к этому аферизму, ну, таким образом, что снова стрелочка не поворачивается. Он аферист, а они брачными аферистками не являются, Сейчас э, во всяких этих Америках, э, я не знаю, везде ли поголовно в каждом штате или в некоторых, но, в общем, это довольно-таки распространенная практика, что если дамочка побыла замужем там, годик два-три, то она подает на алименты на себя до конца жизни. И неважно, чем она там занимается, мужик ее должен содержать всю оставшуюся жизнь. Мне вот непонятно, за какие такие заслуги, за то, что ты пожила с мужиком три года, потрахала ему мозги, и после этого он еще тебя должен содержать всю оставшуюся жизнь. но ну, это дичь дичайшая. И я просто не понимаю, зачем в этом случае в Америке женятся. Может, какие-то меценаты, понимаешь, вот хочется им женщин содержать да, на законных основаниях. Да, женятся там и потом же Ждут этих элементов, или как они там называются. Ну, короче, как-то так и называется примерно. Ну так вот, это аферизмом не считается. Не считается у них аферизмом и то, что нашим там, мужчинам они накручивают долги там, или в браке побыла там, полтора года, успела сделать так, чтобы имущество там, располовинилось в браке, там, купила или они вместе там, купили, продали его там, двухкомнатную квартиру, купили уже совместную трехкомнатную квартиру и там как бы типа все шито-крыто, чтобы как бы на двоих, чтобы если распиливать, то пол хата, на которую полхата она даже за свою жизнь не заработает, кассиршей в супермаркете. Это аферизмом не считается, да, не считается аферизмом и то, что мужчин сейчас обвиняют ложно во всяких там, я уж не говорю там о изнасилованиях там, и прочем, да? пил, бил, не любил, не уделял внимания. В общем, мужик во всем виноват. Это не аферизм, да. Это, это нормальное явление, так и положено, так и надо. Да, мужик должен страдать, наверное. Ну, мужик, в наше время, конечно, проще быть ненастоящим мужчиной, каким, собственно, и был герой фильма вот этого афериста из Тимбера. Ну, он помимо того, что ненастоящим был, он, конечно, был аферистом, что я всячески осуждаю, да, естественно, это ж противозаконно все. Ну, не пойман, не вор, а его так вот за это так и не привлекли. В общем, персонаж этот оказался очень интересным. И реакция женщин на этот фильм, как я уже сказала, она меня очень сильно удивила. Да? Когда я вспоминаю, что одному мужчине в Российской Федерации вкорячен долг по алиментам на одного ребенка, который уже вырос, и которому уже больше 18 лет, долг висит в 17 миллионов рублей. Да, Ребеночку кушать нечего прямо сейчас. Девочка это уже на работу ходит, а папашка до сих пор должен. И механизма аннуляции этого долга нет. То есть человеку сломали полностью жизнь. Это аферизм государственного масштаба, который как-то нормально воспринимается. Да? Мужчинам ломать жизнь можно, а вот женщин там, на кредит в несчастных 250 тысяч долларов, да, ну это сколько на наши деньги? 250 тысяч долларов там, посчитайте, ну примерно столько же и будет, да. Это как бы ата-та, ай-яй-яй. Короче, всем рекомендую этот фильмец глянуть, <смех> глянуть, восхититься. Конечно, в жизни не применяйте, а то мало ли, вон-то продуманный чел был, да. Все-таки нельзя, нельзя мошенничеством заниматься, да. Ну вот, как бы закинуть удочку сомнения о том, что не все так однозначно. <смех> Это, наверное, у авторов фильма все-таки получилось. Ну, лично я так считаю, что да.